грамотно пожарить картошку с золотистой корочкой. Все знают этот способ, но мало придают этому значения, а это очень важно. Смотрите, я вот масло налил, видите, оно сейчас у вас на экранах вот вы видите, оно кипит. Я его так сильно прокалил для того, чтобы нормально пожарилась картошка. Мы заготовили здесь вот брусочки, и картошка именно должна жариться в очень сильно раскаленном масле. Смотрите. Понимаете, в чем прикол? Вот именно так она должна жариться, эта картошка. И тогда у вас получится именно фри. Жарить надо на большом огне. Я уже подсолил по вкусу. Вот, друзья, вот такая получилась золотистая картошечка у нас.